и всем здорова ребят с вами я ванек мы с вами продолжаем проходить сын с 3 я за камерой за кадром эту миссию сделал которую займа со мной высший пилот аж ну и все это точнее трафик проституток сделал я за кадром пожалуй эту серию эту игру эту миссию думал такой а от ли я должен очень много стараться я ведь могу реально сделать Рой Ройкастер. Саси. Любимая тачка моя. Эй, так, стоп. А, не. Стоп. Так. Так, на тап. Карта. Карта. Карта, карта, карта, карта. Нет, этот я купил. Так, это сюда надо. Сюда надо к тату-салону Расти надо подъехать. И он скоро будет моим. А -а -а, ребят. А -а -а. Скоро тату-салон от расти.. Расти. Иголки Расти будет моим. Богашки. Я хочу весь силу уотерс купить, блин. Иглы Расти за тысяч. М мой салон. Всё. И это последнее место, на самом-то деле, на сегодня, которое я купил. И у меня пришли деньги 3000. Опа, пять И по часовой доход 4575. Ну, собственно, ну, там. 5449. Говорит дед Янь, что он громко слушает, это все равно, что... Орать в никуда? Говорить ему, что он меня задрал тем, что он громко слушает телевизор. Это тоже, собственно, орать в никуда, словно. О! Пирс будет рад тому, что я увидел. Я хотел эту штуку ду, тоже до записи собрать, но нет, все же я решил, что так, буду, что так будет. Так, На, чтобы, чтобы не смущать вас и себя, я лучше выключу радио. Вот нормально. Так. Ой, тут еще так чё-то... Нет, стоп, здесь сюда встанем, поедем вот здесь вот и вот так. Райкастер, Мо моя точила. Тут еще. Не, Нейно, я забираю эти все штуки, потому что они потом мне понадобятся. Так, это неизвестно, что это поставить сюда, можно не ставить. Тут одежда ты одежда пять тысяч. Тут френдли Fire, тут дружственный огонь, тут мастерская вебсигаз, тут нигде собственность. Я тут был, тут тоже был. Собственно, так, и сюда поставим на ПКМ. Чё посмотрим? Просто чё? Посмотрим просто, чё тут такое? А, тут мастерская, это... Подобие. Так, стоп, а так. Так, а у меня 7000 есть. Кстати, можно купить эту мастерскую... Наверное. Да, образ подобие за тысяч можно купить. И у меня плюс 1% контроль над районом этим. Быстрее, бос. Чтобы вас и меня не засорять, и чтобы не засорять эфир, я лучше. Местное значение. Вот. Задание. Инфуэго. So, а, не, понял, что это за миссия. Это как в, то, в игре во второй части, это тоже наркотрафик. А наркотрафик... Охраняйте дилеров в течение сегодняшних сделок. Контакт только... не star под убегает и накажите его за это ну ладно Эй, друг, ты ты не заплатил товар! Все, убит талисман на 2200. 20, Давай, двигаем к следующей точке займов. Езжаем к следующему месту. Все нормально. Сто и а так а тут чего? Сори, Если так дальше будет, то это будет очень легко. Дилера и попали. Я ваш будущий президент, блин. Всех США, блин. Давай покажем, что.. Выйди, выйди, выйди. Да в них уже столько... Замас, забеги ты уже к своему покупателю, а? Приятно увидеться, детка. Прыгаем. Ехала. Вс, займа. Сделка завершена. Давай отправляться дальше. Отстой. Подстава. Спаси дилера от копов. Мерт нам знать испанский обязательно. Это у них как бы второй язык, как у нас у русских. Ну так скажем, русский. Подстава! Блядь. подставщик. Ого, нормально, беди, беди, беди а Я думаю, что без подстава будет на этот раз тяга. город будет моим. Двигай на Next Point. Пока что нас суть всякой этой фигне их бандитской. Я уже в эту игру, ну знаю нормально, хорошо тут было. Все, ех, едем. Едем, Займус, давай, быстро. Иди, Займус, давай, иди. Только не снова. Ай, все, ехала домой. Эскерные. Помню, я как-то в синтрос второй. У нас ни одной, ни одной этой. Just try. Трое просто веди. Занос, блин, все пойдешь. Не ну, все приехали, приехали, все наркотрафик пройдено на Enter. 2000 и 2010 бонус и 9 уровень, Моргенштерн, контроль районов, Морнинг Старт, утренняя звезда, 47 долларов в час, наркотрафик, ага, есть новые локации сейчас для этого задания. Так, на, на. на escape, не на escape, а на Е выйти из спутника, да. Я не, я не беру те машины, вот в смысле, вот Morning Star тут. Morning Starцев. Я не беру машины их, потому что ну это говно на колесах ей Вот вам реально говорю. I real war. Бандитское убийство. Авторте 14. Так, ну. Так, та-та-та-та-та-там. Там-там-пам-парам-пам-пам-пам. -пам -пам -пам. Тут двое изморни старовцев. А мне на ложь что плевать, одним словом. Я же не знаю его. И вы меня не знаете. И за ложки меня тоже не знают пока что. <свы> у меня что на душе, вы не знаете тоже, ребят, с Сара, вы не знаете, что у меня на душе. Согласитесь, ребят, и вы тоже не знаете, что у меня на душе. Не, я, пожалуй. Ай! Так, на тап. На миссии. Эскорницы. Эскорт! Так, а сколько мне, сколько, сколько мне денег? у меня денег 5104 а там и того 10 плюс 10 1608 7 10 680 долларов и -м -м. так можно playing sense купить э -м -м. 10 тысяч у меня есть 5000 можно ага. э, я хочу разрастаться New корону Открыт. Эм, так. Plant эм, Верхняя часть тела. Без галтер. А если, блин, вообще без. Нет, нифига. Не, ну конечно, блин, мы поставим с вами вот. Давайте вот вот этот уличный личку На отмена, на цветы, ну, как всегда, фиолетовый, вот такой вот, как -нибудь. И купим вот, так да, вот этот. И плюс 10 авторитет у нас. личик ну ладно, уличный лифчик будет такой, так. Ожерелье, нет, короткой цепочка, не, не не не А, тут тоже авторитет. Ну ладно, пускай будет вот это вот стильное ожерелье. И купим м -м, рюкзачок тоже. Э -э, аниме кошка авторитет, людей 9 6 Пускай будет... Космо рюкзак я потому что не особо сейчас любитель аниме, ну вы сами понимаете, конечно. Все меняется. Десять так. Европейские модельные штаны. Это и, и э, э, э, э, Евро Джинс 21 века, джинс по размеру. Э европейские модельные штаны. По 10 авторитета. Я сейчас не на цент смотрю, я на авторитет смотрю. Авторитет плюс 4. Так. Авторитет плюс 70. О, вообще 70 авторитета у простых, простых джинсов. У рабочего нового. Плюс 4 штанов. Плюс 5 авторитета. И тд. и тп. Ну. Либо, короче, либо нужно простую юбку мне покупать, либо те штаны, которые европейские модельные Или вот эти вот слаксы, высокий класс, спортивные штаны. У них авторитет плюс 12, ничего себе. А у этих вообще, у студенческих слаксов плюс 13 авторитета. Плюс 5, плюс 6, ну, плюс 6, плюс 6. О! Шорт городский сафари плюс 20 авторитетов, бля... 2, 1, 3, 3, 3, 2. Лучше вот эти куплю, потому что... Ну, еще и назад. На картероп. Верхняя часть тела. Бизгальтер. Мы ожерели рюкзак. Мы все с вами сделали. Верхняя часть тела. До спеца до Не-не-не-не-не. Нет-нет. Сильная куртка жилеткой. Будет пускай вот так вот. Короче, э, ну и назад. Бизгальтер. Ну, пускай будет светая стык. Короче, хотя... У меня где светая стык? Ладно, пускай будет лечиться, да. стых, рюкзачок, бери, за них не дают ни авторитет, ничего, нет, верхний, не назад надо, на очки, очки в стиле Z, очки в стиле специалист, блин, да, пускай будут очки в стиле Z, надеть предмет, главные уборы, ну, а тут нету этого авторитета, не за что брать, собственно. Нижняя часть тела, обувь, лапы, эм, так. Ладно, пускай будут эти, простые папины башмаки, сапоги веселка, задеры, сетевые бо боевые сапоги. Ладно, назад, назад, на пирсинг. Обручи в стиле Z, Сергея Маргештерна нет, потому что я не вижу себя. Оборотень, ну и вс. Назад, назад, гардероб. Назад, на выход надо. М -м, принять, да. Получается, только себе рюкзак пришел, купил. <звы> Мне кажется, что надо было бы им на самом-то деле А эм, нас подумать. Во-первых, надо было правительству, а не о том, что какие там другие. Эм, не о других надо было подумать, а надо было бы подумать именно о нас. Ой, не, можно же это занять купить, что тут? А я, а я не знал. Забыл. Ну тут тоже может, скупать, но да автомобили Давилы. Плюс один у Нью-Йорка авторитет. Должен скупать все здания в этом районе, ну, потому что, ну, сам понимаешь, короче... Тоже. Так, это иглы расти эм, Так, а сколько у меня Вообще всего... 4000. Ну, ладно. Попробуем, посмотрим. Хватит или нет. Шнуров на коже. Ну, короче, заполним это место и потом после задания мы сюда вернемся обязательно. Вот можно было бы, блин, тут вот это вот места, это стрип-клуб покупать, я бы реально бы его одного скупил бы. Потому что, ну, реально, много. Эскорт. Соберите клиента. А, вспомнил, это как из второй части там. Во второй части, кстати, тоже был эскорт Садись мне А, не, ну я вспомнил это. О, вспомнил эту миссию. Мотель. Не, надо пойти опять же заново начинать. Два миллиметра аж подряд. Ну, это не знаю, это получится. И авторитет растет-то, а растет он. Реально растет авторитет. 750 эм, урона вашу машину, другие машины. Как? 750 урона. Ого. Ах. Ты рех 50. А мне нужно ну, для того чтобы авторитет по спасибо я буду ждать позже я вас тоже буду ждать кстати девушка скорт пройдено на это продолжить деньги 2000 плюс 10 процентов бонус 2200 авторитет 9 уровень маргенштейн контроль район 10 Эскорт, вы открыли новую локации для здания эскорт. поищите их на карте. Enter, продолжить. Браток займа, с номер займа, есть в телефоне, в меню телефон ваш мобильник, он поможет с этим в бою. Нет, спасибо мне. Ай, а сколько у меня денег так, На тап, так. 12 тысяч, ну блин, ну нормально, чё. Не, ну, так посмотреть. А займусом Шанть потом Траншюги, Энджел, Кибер путь и у потом Путь Огня. Короче, когда мы пройдем эту игру полностью, то есть все миссии у нас будут, будет э, одна миссия зомби. Я знаю, я смотрел. Один. Эх, да. Я ж... Красавчик. Не, в этой игре, конечно, я красавица, но я же красавчик. Ваня, красавчик. А Лена-то жена красавчика. А Сань... А мама Лены... Тварь! Тварь. Тварь, извиняюсь, мы эм, купим кое какой магазинчик сейчас. О, или можно еще вот смотрите вот так вот сюда вот еще зайти. Выжившие, так, да? Не, ну. Я знаю, что не обязательно отвечать, но... Извиняюсь, ребятки. Так, на... На Е. Не ну я же все равно так так должен буду это сделать, так так, поэтому а тут четыре волны будет. Одна из четырех вон прошла нормально. Успешно. Аааа! -а -а -а! Это понятно, чего это? Лучше вот такой вот куплю, мы эм себе не Морнин старо будет, а Святая Мария. Будет Святая Мария Магдалина. 58 можно устранить 5 за сми есть Три из волн прошли успешно. Один из 26-ти Ой, машинка, сори. Ты так... Поломалась немножечко. Ой. Спасибо, святые. Вы как раз вовремя. Как раз таки вовремя. А я только думал, где вас носит-то я упал. На С, чтобы не было нам... Чтобы не было нам... Не, во-первых, не было ни звука, во-вторых, нужно, чтобы... Эх, ребята с Морнинг Стара. Вы знаете, кто я? Хейтер не обрадуется. Вы хоть знаете, как меня легко вывести из себя? Вот так вот, просто. Просто вот так. Вывели из себя, и все. Вы вот так просто легко меня вывести из себя. Вс. Вс. Ай. Блин. Вы хоть знаете, как меня, что меня очень... Ли... Ребята вот знают, мои друзья знают, что меня очень легко вывести из себя. Вы что-то не знаете мне. Друзья мои знаешь что меня легко из себя вывести. А вы что-то не знаете. Ай, блин, ёшкин-кошкин. Все мои лучшие друзья знают, что меня очень легко вывести из себя Заставить даже беситься А я сейчас побежал отсюда, потому что, ну, с Морнинг Старом... С девушкой из Морнинг Стара лучше не связываться. Я вашу машину реквизирую, ага. Васаби. Не, накладку и не будем, не будем, чтобы... Чтобы лучше не было, мы сделаем с вами вот так, на С. Прокрутим до того места, что... О, тут... Этот... Так... Стоп, Натап Миссии... Займос, рисуем картину. Отправлять жилищу займыса. Ой, не... Стоп... ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Ну, таких локаций на самом Весбурри. Я... Не, я буду вам немножко, так скажем, песенку... Ну, не знаю, какую напивать но... Чтобы вы, так скажем, не заскучали, пока я еду тут. Чтобы вы пока что не заскучали, я буду вам песню напивать Ну, какую-нибудь хотя бы... Хотя бы какую-нибудь. Отправляемся к жилищу займаса <смех> Так, стоп, а тут сколько стоит? Потому что я не знаю. Я хочу Рим Джобс за 5000 тысяч. Ну, ага. Так, сейчас тут Рим Джобс. ну без оружия. Торч, темп Торч. Или Темперс все же торч или Темперс. Ладно, не возьмем не то ни другое, мы возьмем ну, свой свою новую другую ту тачку, короче. У меня тоже есть торч, кстати. Вэзбуры. А, точно, да, пока что на задании нельзя уже, забыл. Совершенно запутался, запутался и вычел мне из головы. Что пока ты на задании, нельзя. Пока ты на задании, нельзя второспиенную там миссии выполнять. К примеру, покупать что-нибудь. А очень жалко, было бы прикольно, если бы в Saints Row 4 или в Saints Row, ну, которая не вышла пятая... Кстати, Сейнс реально Сейнс 5 не вышел, потому что, ну, мне кажется, честно говоря, что это не Сейнс которая вышла недавно, это какая-то не, ну, вообще не Сейнс а какая-то, ну, не знаю, мне кажется, что это, ну, как минимум, GTA ха короче, GTA -ха 6, короче, автомойка. К Займосу приехали на авто-авто-автомойку. Займос, если опять-то их проституток разводить, то я не буду. Это спасибо, это уже завтра будем делать. Okay. You know well, так, сейчас что? Так, чё? На хату к Займусу, ну, приехали, так. На гараж. Сенс Курсер, Форс. Не, назад. Надо так, на выход, на принять, М да. Ой, не Филасия, какие светильники в Займуса красивые, крутые. Сори, сори, что выйти, а не знаю где. Или может наверх все же, а? Не, наверху нифига ни нету. Одним словом, нифига шинки. Нифигашень, ни Нету Нет тут тут. И в итоге, сестры Де Винтерс будет тут за нас. Де Виннерс. Или как там The Винтерс? Так, стоп, а это пилотаж? Так, а! А, а где.. А! А! Займус. А где моя тачка? Ну ладно, возьму твою вот этот. Нет, хаммерхит не беру, потому что ну, не хочу я на хаммерхит кататься. Где моя тачка? Где мой микроавтобус? Займос. А, Водио. Ты ту, дорогой мой? ждешь мне, поджидаешь? Ага. И у Займаса тоже теперь хата это тоже наша база, да. Так на карт, на миссии э, троянский шлюх Шаунзив выполняем, короче, отправляюсь на вечеринку. На какую? Фу, это сразу вечеринка, сейчас же. Ты ревный пирс. О, я убью. Не волнуйся, ты мор... ты not... у тебя время будет убить пирса. Ты шутишь? <связан> да не, не, скольчки не шучу. Ладно, увидимся в пентхаусе. Ну же, васаби. Васаби! <связан> <связан> а Перц грёбанный. Вы строили вечеринку, когда босса нет, лапы. Когда босса нету на этом... Короче, когда босс уехал по делам, он устроил вечеринку, я так понял. Так, пока пирс, пока босса нету, блин, пирс устраивает вечеринку, вечеруху, блин, дорогую, уважаемую, дорогенскую, блин, дорогущую, дорогенную, за денежки, за свои, пирс. Пирс, пожалуйста, за свои деньги на это раз вечеринку устраивая не за мои не за мой счет просто ага спасибо перс я знал что на тебя может положить брат Ай. блин черт. да я именно знаю что сказал черт материться нельзя ну а черт говорить можно на моем канале все можно короче на моем канале можно материться, на моем канале можно мать на моем канале можно, короче, что угодно делать. Я вам вот так скажу. Блин. Ух, проехал. Ё кошку. Ой, блин. Бра... Три. Ладно, стоит Не, ну, моя победа, мою победу можно отмечать, потому что это реально победа. Или плохо? Нифига себе. Реально, какой же у нас огроменный здание-то, блин, Я вот смотрю на него сейчас прям даже и удивляюсь, как это у нас такое... Как-то у синдикат такое огроменное здание получилось Е, е, е, е, е, е, е, е. Вес, вестбуре была добавлена в ваш гараж. Ну, в чем? Ну так, в пентхаус идти. Надо у... посмотреть на вечеринку, чё там устроено. Обломайте праздник. Так, стоп. Так, на тап надо. Карту. А, блин, тут...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 Наверное, мне надо было реально через низ проходить, потому что, ну, сверху я не могу. ай яй яй яй Так, Пирс, тебя ж только что сверху там не было. Джонни умер, а ты тут вечеринку, блядь, делаешь. Ну, надо двигаться дальше. За... Шанги, мы не можем платить где-то вечно. Нужно что-то двигаться дальше, если не безобид. Шанги, да не важно. Но это веселье не могло быть вечным. Потому что, потому что... Сейчас кое-что будет, короче. Сейчас кое-что будет тут. Такое, ля, такое, ля. Это был пирс. Хватит. Это было, блин, неожиданный поворот, а я знал про этот, про то, что вот такой поворот будет. Я знал, я знал, что так будет, блин. Я знал, я даже не знал, а предполагал. Даже не, не предполагал, а знал я, знал я, что так оно и будет. Ай, блин, да ёб пин-бобин, я наш подстрелил, блин! Ответь первую атаку. Сори, мы все так похожи. Что случилось тут, а? А, блин, черт. Спасибо. Проверить Шаунди. Ой, сори! Да у нас сочи. Держись, Пирс. <связать> за, за баром, С подох Зажать на Е надо. Спасибо, Эти, а эти девушки... Ты где их нашел, пирс? Вообще-то этим занимался Займов. А? Ангелочек, я знаю, что... Что ангелочек вообще не... Никакой, никакой не ангелочек. Спасибо, пожалуйста. Похоже, что первую атаку отбили. Блин, yeah, на nice Я, блин, говорил им но Ну, меня кто-нибудь послушал. Ага. Офигеть, как хорошо было. Если бы меня бы кто-нибудь послушал, и не заказывал проституты. Я тоже, как бы, хотел тебе девочку вызвать, значит, наверх идти, но, но не, с, не захотел, потому что, потому что, ну, не люблю я. Ты снайпер гребный. Ай, блин. Ну, папа. Берите снайпер в так где? А. Первый. Never a dull moment. О. No oh. Ай блин. Черт! Пирс. Бери лучше ты сейчас одну снайперскую винтовку и мне, пожалуйста. Нет, потом... не, ну, не против, ну повторить с КТС контрольная точка, потому что я не знаю, где контрольная точка в этой. Найти Это снайперскую винтовочку. Блин, да я разобраться в этом доме не могу. Он не мой дом, это не мой дом, реально, ребят. О. Иди убери снайперов, этих. сраных. А, вот одна. Не, ну ладно, убрали одну. А, а чё тут? Да! Фак, в меня стреляют с трёх сторон. Теперь с двух, просто. Теперь с одной. И ты так тут, Шифон. И... Ай блин да с двух сторон опять Че ж будешь ты делать то с вами блин меня так задрррррррррра Да блин да ешкин кошник. Ах. Перезарядка Все А, вот. Это снизу. Вот чисто. А, понял, ждать этих Моргенстаровцев, что ли? Е. Восстановительное снабжение. Е. Нифига себе, боссуну. ну он. Это Волоска. <связать> Все! <файпер>, <связать> что? Да зенитку? Блин, а ГДЕ. Те... ГДЕ, на лифте. Не понял, что то как... Я спускался. Так, стоп, она. надо, надо, надо, надо, надо, не надо, надо, надо, надо, А, вот где подъем на лифте, ну. а не, это не там, а тут, блин, ну, ребят, ну чё вы, не поворотливые, я, к примеру, я на, нафиг. А, вот тут вот потомчик наверх есть. Все целы? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Зенитка нужно. Ой, Блин. Больно. а у меня бесконечно никак. все два двоих одной монеты спасибо спасибо теперь с другой стороны да их тут дофига короче нифига себе на что стилотер тратит свой бюджет на финансирование вражеских банк. Я теперь так буду записывать. Чё, чем на выходных занимался Ваня? А я финансировал вражеские банды. с воздуха. Так. так. Где последний вражеский вертолет? А, он тут. И вот так. И один еще с той стороны летает, но он скоро, мне кажется, да Да блин, черт. Ешки кошка. Епперный театр. Карась! Уху! Вс ⁇ защили, отбили нападение на, на нашу базу. Скорее всего, Морнин Хотя, а, синдикатор. Первый план. Да, нас слушали твой план, твой будет лучше. А как насчет тебя, Эдди? Филипп не стоял вас. Ну, это <корреско> но... Поняла меня? Yes, yeah. hey, VIP, Murder, mm. шлюхи, да, тум, мои. Хороший Ну, Трэйнские шлюхи прози на Ты чё я говорю? Так миссия называется, возьмите, Вот 11 уровень. Машина тяжелый вертолет. Теперь тяжелый вертолет есть в гараже ваше жилище. Enter продолжить. Просто решил сенсро 3 записать. Еще одну сегодня. На сегодня сервис леть спать и все. Реально, ребят. <coughs> Если есть еще сенсро онлайн, то я буду еще и сенсро онлайн проходить. Пятая часть вроде бы подразумевался онлайн, но конечно нет. Тап улучшить можно не наоборот. Надо на другой тап. Не, не на не на этот тап, а на тап. Вот. Эм, у меня есть эм, можно деньги получить, а ага. зато 16 и 7. доход. Способности, здоровье, эм, ну, блин. 18 тысяч. А ты требуется уровень 4, 4 3. так, урон от пуль может прокачать, потому что мне будет очень много урона от пуль, будет очень много пуль, быстро перезарядка эм, ну, 8-500, ну, ладно, чё, не прокачать-то, собственно. Ну и все бо можно по бою было бы пройтись, ну, я все прокачал Оружие патроны, эм, ну, 9 тысяч нужно. Братки нужно, таймер оживления 9000 нужно, так, тут 9 тысяч, тут 10 тысяч, тут 7, Минь. Ну, ладно, короче, все. Скидки в магазинах, почасовая награда за авторитет, это за 8 тысяч, это за 3 тысяч, бонус почасовая оплата, выплата. Так сейчас еще в братках посмотрю, чё тут бороток увеличение здоровья, ну ай ай яй яй яй яй яй яй яй Ну мы что миссию выиграли. Я могу спокойно отдохнуть немножко, а? Или я что должен к следующей миссии сразу приспать, а? Не, я немножко отдохну, хорошо? Нижний частил, нижний частил, ленинсы, космические принцессы, сетевые штаны, штаны апофеоз, реал, сетевые батальон, штаны сомби, штаны чародейки. Сетевые штаны, ладно, возьму, наденем предмет этот на нижний, на папин башмаки, башмаки оборотня, силизет. Папки, бошмаги, селка, задиры. Боевые. Сетевые боевые сапоги. Нежнее белье. Логу святых. Мужские трусы святых. Свят... Танга святых. Логу святых. Блин, без трусов вообще как-то... Ну ладно, день найти. Назад, назад. На выход. Ну принять. Ага. Ай. Да нет. Принять. Так, надо на так посмотреть. Чудашь по миссиям сутенер и. <плёк> <плёк> Не, ну я буду основные миссии проходить от займса. Ага. Вы должны встретиться с займом. <плёк> Приходи ко мне на праздник, мы с тобой вместе. Везбури, Темтрест, Торч. Уж Торч возьму, okay. забрать. Но я на Торче очень много, честно говоря, очень, очень, очень, очень много времени провел. Даже даже не очень так и особо я любил с ним играть что-то я к этой церкви сюда еду блин а нужно в другую сторону совершенно противоположный на горе на... Ты стояла на моем пути слишком долго так стопа надо не надо посмотреть что это где это точнее нет. так так так так или это я здание уже не купил? <свист> я должен до сюда, до какого то задание там, тут за тысячу хостель Одиссея. Я должен был его просто, просто я должен был его купить, потому что ну это расширит моё, моё влияние в этом районе. Ага. Я не, не, не я не жадный, я не транжиры я не Ничего не разбираюсь. Я, я хочу, чтобы в этом районе у святых было больше места, поэтому... Эй... Миллиметраж, это был управляемый занос Потом будет Сенс Роу 4 Сенс Роу 5 Я не буду проходить Вот реально, вот ребят Это все Все люди могут сказать мне, что Saints Row 5, это же классика Saints Row. Я им скажу, пожалуйста, ребята, мне не на, не впутывайте меня в эту вашу классику. Это это вообще не классика, это блин, это была это какая-то фигня вообще про неё надо забыть про эту пятую часть, честно говоря, что она вышла даже, как мне кажется. Никакое это не переосмысление там никаких никаких-то не переосмыслений там Valution Точнее. Это никакое не переосмысление этой игрушки. Это просто. Это просто дурачиться. Под... О, у меня недостаточно денег. Ну ладно. Так, тысяч. а у меня сколько так? У меня. Ну да, тысяча. Сейчас можно купить это Friendly Fire за тысяч. Агам. Нью-Йорк Крест. Ты не гет, блин. There's never a dull moment. Never the dull Ты не гет. Джонни Гетта вообще в этой третьей части игры нету. Я так хочу сказать. Не, в первом он был... В первом он даже был очень хорошим другом нашего главаря, то есть меня. То есть это Эм... Этой... Главаресы, точнее. Во второй части он тоже был боссом главаря лучшим. И в третьей он тоже был. Займись займосом. Поговори насчет на деловые темы с займосом. Я, короче, no запрещаю the всем бан бандам.. Я вам переведу, что она, по идее, мелкими такими словами. Она сказала, я, запр... я на... Глад... На... на посту вице-мэра, я запрещаю всем бандам в Стилвотере находиться. Всем бандам она запретила. И не только святым. Вау, чё где? Блин, чё со мной такое? Я должна найти кого-нибудь, что... Отправляй в коллекционную комнату, в коллекцию. коллекционную комнату, блять! Чё ты делаешь тут займок? Тебя тоже напухался ты? Закрой свой, ёпай, займов! Пожалуйста. <связи> Заем сделал оружие, блин. Отключить систем безопасности. О, как нифигово это вс. О, о б... И это не. Вот все сделали. Пробираемся в центр безопасности опасности и Пробираемся в центр без опасности и займость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А в четвертой части вроде такое же задание было, когда он это сбегался. С этого, с корабля. Есть его-то будет мои. Это снайперы, блин, Морнин Стара. Снайперы, блин, тут. И. Yeah. Ой, я не могу попасть, у меня все крутится вверх тут, блин. Не. Займас, что с тобой такой, блин? Ой, извини, свари. Будем придется прорываться. Займа, сори, блин. Я не в тебя стрелял, я в эту тк Морнингстарскую стрелял. У нас в стране он при. Моргенштерн признан вообще инагентом каким-то. Сфига ли, он Алишера, Моргенштерн, он. Ну он не русский, он казах, конечно, но. Они все казахи инагенты. Например, у нас тетя Надя здесь. Ну, она Климова как бы, но она наша семья, например, блин... приехал бы тетя Надя Климова, как Моргенштерн бы, к нам в город, в Россию, в страну. Она тоже была признана иногентом, а. займа блин. Да не, выйти. Помогай давай! О, во, во, Магнус! Блин, ну Налево! Я не могу, Займус, у меня здоровья сейчас мало, сейчас остановится и все. Вы меня достали. Вы меня взбесили. Вы мне все Силупор будет моим. Ты по. Ты поскор... Поскорее, блин. Это поскорее.. Сдохнешь, пацан. Молодой. Чувак. И вс. Ты че чел? Ты че человек? Все, снайперов избавились, и это была самая большая проблема. Отправляюсь. И сейчас... Все, снайпер больше нету, Саймос. О! Тут центр безопасности или... Так что тут или не тут? Нет тут. Займос, сюда. Здесь или не здесь центр безопасности, это Один назад. А может не тут? Я перепутал просто что-то. Может где тут? Нет, скорее всего реально вот этот. Я куда-то не туда поход зашел. Опять же я не туда зашел. Или, может быть, на немножечко ниже? А я ведь не штил, когда сказал, что я и голову свернул вот этого девушки. Или выкину. Нафиг. А, колодки, колодки, колодки, колодки. Так. Откуда эти Моргенш. Морнинг старые хотя выходят? Хоть лично я и не одобряю этого, честно говоря, то, что этот артист делает. Алишерка, но все же он делает важные вещи. Он мозг пишет. Так, а... Так, стоп. А сюда ли нам надо вообще займусь, А? Или не сюда? Или... Или не это? Нет, походу, не сюда нам надо. Не, или, может быть, сюда. Мне, как бы, все равно. А, может быть, и ниже надо. Не на, Мы на втором этаже, а нам надо, наверное, может быть, на первой. Да захвалите вы эту сирену свою, блин. Она, наверное, надо реально перво было спуститься. Не, не в эту комнату надо было. Займу, что ты хотя бы сам будешь бы А, вот к этому, к этому месту. Тут это центр безопасности находится на минус первом это. На минус втором даже. Хоп. Они в проститутах всех шли, врали. Все врали себе нацисты, катки. я еще Выходите, вы свободны, блин. Мне нравится это. Ну генс охрана. Отшлю. Блин, спасибо, что от вас. Много, больше даже, чем от займаса, я бы вам, на самом деле, сказал бы, но... Ой, извини, с Ай! Вс. Освобождать еще? Освободитель проституток нечезла ну, не дали бы в КС, если бы я играл. К.С. мне бы сейчас, если бы узнали бы, чем я тут занимаюсь, мне бы в стиме дали бы достижение, ачивку, освободить простуту, блин. Ах, ну ладно. Время заплатить за это. Ушли уже, такие, дело делдобитые битый, убитый, блин. А ты чё, Катя, залагала? Немножко. Я всем и шлюхам дал имя. Та Маша будет, вот эта Маша была бы. это будет Катя. Ай, а -а -а -а. Мы же это не от хорошей жизни делаем. Ага. Ну и я это не от хорошей жизни делаю. Я просмотры хочу. просмотров хочу, просмотр. Сейчас упали вообще всей России. На, во, на всей территории РФ практически заблокирован YouTube, Как мне кажется. Ну, денег нету, блин, как монетизацию. Монетизацию отключили, блин. Деньги не платят. Прячься, прячься, прячься, прячься. Ха-ха-ха! Пентратора, блядь! Апендэр! Апендэ! Ай! Блин! Йол, пал! Займус! Займы, сейчас держись! Я тебе подмогу вызову сейчас. Помогу немножко. Помогусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь. гусь, Нелюбимый, самый, самые нелюбимые, честно говоря, не не животное, а это.. Самые нелюбимые птицу у их зданила, это гусь. Помогусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь, гусь. А он еще в Antilead Goose Game не играл, кстати. Как мне кажется. То реально, Икс Данил в эту игрушку не играл. Эта игра прикольная, она реально прикольная. Она реально крутая. Отключить систему безопасности. И в вашей банде могут быть шлюшки. Короче. Вы что делаете? Я говорю, что это игра. Это не игра, это смешное. Все, отличил тем безопасности. Все. Убейте всех членов Моргенштерна. Или выдаешь доезжаем с шлюхом оружие, что ли, блин. А что это делать, если это профессия такая быть шлюхой? Ну и вот последний. Все, пойдемте, давайте шлюхи, пойдемте домой, а, вернемся. Как мне это понравилось? Ай, не на самом деле, Миссия-то прикольно, но вот этот вот парень вообще не прикольный, нифига. ни разу не прикольный. А так громел нифига не прикольно. А. Ай, так, давай. О! Ай-яй-яй-яй! ай ай ай ай, ай, ай, ай. ай, ай, ай. А. Ну ладно, может тут постою и так. А, Он горит! Он горит! Горит, гори, гори, гори, гори, ясно! Чтобы не погасло! Гори-гори, ясно, чтобы не погасло! И чтобы свет дало ясный. Нет. Ого. Короче, вау, я горю. Право. Ай, е е Ай, ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Нет. Нет. Займас, мне бы как-нибудь самому выживет тут, ну, извини, ну, либо ты, короче, либо либо либо тебя, либо меня. Поживляем, братка, по-бырому, по-бырому, сжимаюсь надеялось, Ай, ай, ай, ай, либо ты вот, либо я. Сутенеры шлюсь не пройдены, пока что ну, контрольная точка, ага. А, ah, тут. Не, я понял, походу. Как надо. Ну... Не! <сквы> не! Я горю, горю, горю, горю! ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай сейчас реально точно не буду Эту мишу проходить, но потому что Ну, у меня, ну, шея затекла Короче, ребят, давайте, короче Всем до скорой встречи, увидимся с вами В следующих эпизодах Saints Row 3 Пока-пока